Здравствуйте! Мы с вами прошли 5 уроков. Прошли практику и теперь готовы на новом уровне начать изучать английский язык. У вас все получается, значит дальше получится. Главное, держите руку наверху. Начинаем! Основное время в английском языке Называется Present Simple Настоящее простое время Вы помните, как оно образуется I – это я We – это мы You – это ты they это они мы с вами говорили что добавляется глагол к местоимениям добавляется глагол ну а если вам интересно как глагол по-английски это будет verb. по-английски глагол verb, верб глагол Теперь мы посмотрим, как оно работает. Например, я люблю тебя. Я — это I. И люблю. Love. Вновь изготовь любовь, трав. Удав, худощав, любит лав, штраф. И тебя будет you. You. I love you. Я люблю тебя. Теперь. Мы хотим это. Мы будет. We. Хотим. Want. И это будет it. We want it. Мы хотим это. Ты работаешь очень усердно. Ты you, работаешь, work, очень, very, и усердно будет hard. Усердно, милосердно, мой друг заработал миллиард. Hard, усердно, милосердно. Усердно, hard, you very hard, очень усердно. Я раб... Ты работаешь очень усердно Советую запоминать целиком фразы Work very hard Это будет очень красиво выглядеть в носителе языка Теперь возьмем Они учатся очень усердно Они They Учатся Стадим Очень very и усердно будет hard они учатся очень усердно The study very hard Теперь мы приступим и разберем еще одни еще одни местоимения Это he, он она it it это она она он не для душевленных предметов например компания это it солнце это it и добавляем мы глагол но кроме глагола к хиши добавляется еще и окончание с he, she, it, плюс глагол плюс s кстати, плюс по-английски будет plus например он живет там он это будет he жить это live но глаголу мы должны еще и добавить с. He С читается как з после гласны Например, he plays. plays Если читать как С, это будет ошибкой. После звонких согласных читается С как з, Например, she feels. Это звонка согласной. She feels. З. С как Зэ читается. А там будет Дзэ. Хи ливз Он живет там. Теперь. Теперь мы скажем. Она чувствует себя счастливой. Она. Ши. А чувствовать себя – это feel. Наш филин чувствует себя здорово. Feel – это и есть чувствовать себя. То есть, себя не переводим. Это од... один глагол, но переводится как чувствовать себя. И добавляем к глаголу s. She feels... И счастливым, хэппи. Наш отрибье храпит, лениво, счастливо. Хэппи. Хэппи счастливым. Чувствовать себя счастливым. she feels хэппи. Наш шестой урок закончен. Если у вас все получилось, вы молодец и победитель. Надеюсь, вы продолжите дальше. Удачи!